В центре Твери появилась уникальная машина времени под названием «Тверское княжество». Это интерактивный музейно-выставочный центр при Тверской епархии на улице Советская, 12. До дня корреспонденты «Твери -Град Ру вместе с другими посетителями экспозиции перенесли в средневековую Русь и попали во Владимирскую башню Тверского Кремля, где жили, молились, тренировались и оборонялись русские воины на протяжении X-XIV веков. Вот так примерно вы создали интерьер. Обычно в фильмах вы видите башни, где ходят, они не ухоженные, не жилые. на самом деле это была башня, центральная, жилая. Одна из экскурсий, которую проводит руководитель историка этнографического центра «Спас» при Тверской епархии Дмитрий Баранов, посвящена свято-русскому воинству феодальной России. Как воины в те времена были вооружены, какая у них была разница в доспехах, кто такие витязи и что собой представляли волчьи братства. Меч. Вот это меч в руку. Человек, как мера всех вещей, вот видите, это меч в вот руку. Был меч в полу руки. Видите, для такого вот, по этому интервированию, меч в полу руки. Вот. Ну и дальше были более длинные. Вторая экскурсия знакомится эпохой князя Михаила Ярославича Тверского, первого великого князя в сия Руси. Как раз в это время появляется огнестрельное оружие, крепостная пушка «Тюфяк» и ручная, которая так и называлась «Ручницей». При этом по точности и эффективности стрельбы с мушкетами продолжают соперничать самострелы, которые были достаточно просты в использовании и не требовали особого обучения. «Остановился. Из башни. Все». В экспозиции представлены реплики исторического вооружения, облачения иные предметы быта древнерусских воинов. По словам Дмитрия Баранова, все эти экспонаты собирались на протяжении 30 лет. Теперь все желающие могут их не только увидеть, но и примерить на себя. В этом и заключается уникальность этого интерактивного музея. Стараемся обычно рассказывать детям то, что они не могут взять изучебные испрайдограммы, какие-то да, дополнительные знания. Вот. А также они могут здесь все примерить, взять, одеть, почувствовать на этой себе тяжесть воинских доспехов, да, тяжесть вот именно русского оружия, да, где-то как что это уходит. То есть это живое пере переживание, которое в общем, останется с ними на всю жизнь. На наших глазах один из посетителей экспозиции превращается в средневекового русского воина и получает мастер-класс ⁇ Владение копьем ⁇ о, да, отлично. Вот все. Можно брать Полнота погружения в эпоху средневековой Руси достигается и с помощью очков виртуальной реальности. Посетители экскурсии благодаря современным технологиям получают возможность выглянуть за стены Владимирской башни и увидеть с высоты средневековую Тверь, Древний Кремль Спасо-Преображенский собор и его колокольню. В этот момент в нашу экскурсию, словно из тех далеких времен, влетается колокольный звон, постепенно набирая силу. Звонится церковными колоколами – это также часть экспозиции. Как были запретены колокола, как они развивались, и различии традиций колокольных звонов в мире и в нашей стране, посетителям готов рассказать звонок Тверской епархии Эдуард Проваторов. По специальным заявкам он проводит в этом интерактивном музее мастер-класса для желающих научиться колокольному звону. Колокольный звон – это молитва в звуке. И вкладывает душу для того, чтобы донести до всех слушающих что-то возвышенное, что-то чистое. Побудить их к каким-то действиям, к каким-то добрым делам, к походу в храм. Каждый посетитель из этих экскурсий и мастер-классов выносит что-то свое. Но никого экспозиция в интерактивном музейно выставочном центре Тульской епархии не оставляет равнодушным. Очень многое для себя заново открыл. Очень много мифов существует. Насчет воинского дела в целом, начиная от каких-то банальных фактов по типу происхождения названия оружия до предназначения. Все очень было интересно и мне кажется даже особо нечего прям так выделить, потому что это было все замечательно, хорошо. Я с детства очень любила оружие смотреть и все там потрогать. Здесь тоже очень можно многое потрогать, все удивило прям так. Экскурсии в музее Тверское княжество проводятся по предварительным заявкам для разных групп и посетителей всех возрастов. Познакомиться с расписанием экскурсии и сделать заявку можно на сайте Тверской епархии и в группе музея ВКонтакте.